Первый закон Кеплера. Каждая из планет Солнечной системы движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце. Второй закон Кеплера. Радиус, соединяющий центр Солнца с планетой, за равные промежутки времени описывает равные площади. Третий закон Кеплера. Квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся друг к другу как кубы средних расстояний этих планет от Солнца.